Здравия всем, здравыми на пороге здравости. Вот мы на соромогилу собрались. Вот так вот, Сережа. И так. Ага, блески все равно. Так, вот начинаем свой путь на соромогилу. Здравия всем здравым И кто на пороге здравости Сегодня 8 сентября День освобождения Донбасса Мы едем на Саур-могилу Нажимай, на нажимай. Так, Вот мы на Саур-могилу приехали Сережа сюда смотрим кадр Вот так, селфи палку, телефончики, так. И вот мы вокруг. Тут сразу снизу. О, люди, вон сидят, отдыхают. И вот наша легендарная саурмогила. Сейчас будем все, все будем запечатлевать. Это пробное. Здравия всем здравыми, на пороге здравости, тепла, добра, света, справедливости всем. Мы приехали сегодня на Саулу Могилу. Сегодня что у нас 19-е? октября, да, как мы говорим. Октября по нынешнему 2022, по нынешнему летоисчисление. Ну вот, вот сразу. Так, вон наш город там вдалеке. Вот. Смотрите. Так. И мы... Сейчас будем, сразу с этого заснимаем. Кого? Поехали. Так. Все, вот такие это самое орудие у нас здесь стоят. Видите, какие? Вот, тут внизу. Так что, наверное, немножко так вот отойти, чтобы беднее было, да? Так, я там не бегу сильно А то я такой же засниматель Засниматель такой снизу он там серьезно заснимает тоже так вот флаги россии и ддр да ну, сейчас вот дорогу сделали красота теперь можно видите как подъезжать так сейчас мы пойдем от Стелы da вот пропали без вести в районе высоты так вот такую красоту сделали Только погибло здесь высоту высоту защищали нашу высоту сорок здесь были бои были бои Здесь было 9 мая 2014 лете Мы сюда приезжали все, и Серёжа, и Олег, и Ян. Ну, в общем, приезжали с флагами, с этим на День, на день Победы. так и была дорожка выложенная. Выложенная была дорожка. вот такой мемориал тоже. Еще памятный знак. Так. Буду подниматься теперь вверх. Вот дорога. Так, а это ну, Освещение Освещает Вот такое Ну я Буду это Ставить на паузу Пока будем подниматься Что я там включила? Так, вот гляньте Там это С влагами это наши, наша молодежь. Так. А это? У нас. Так, что там? Она... Ага. Так, советской пехоте. называется в советской пехоте здесь земля и вот наша молодежь наша молодежь которая за здравость за все так, это все с освещением у нас будут сейчас поставлю так а это у нас уже нашим бойцам нашим современникам 14-22 лета подается вот. вот такая ну я не знаю как стелла или как она так вот видите лапки нужно посидеть 4 3 Танкистан Слава. Комплекс такой. Это 43-й. Это сорок третий лета. <р ships> Также дорожка. Красота. Тадаль. <плес> ну, наш город. С разной, с разной высоты. Заснимать Так что я паузу не могу поставить я не туда ставлю что вот дорога какие ступени ступеньки хорошие ага. так также светильник Две тысячи четырнадцатый, две тысячи двадцать второе лето. Так, это опять сорок третьим, сорок первый, сорок третий. Это слава артиллеристам, да? Сегодня у нас солнечный день. Прям так хорошо. В общем, надо как-то было уже выбраться. Выйти. Решили сегодня. Вот. Также, видите, все здесь уложено. Также можно отдохнуть, посидеть. Дату. так, ага. вот так серьезно снимает ага. а сейчас пройдем пройду за складчиками которые в 2014 Чикам слава. Где стоят? Ступенечки какие А вот, гляньте Лазит там Косик корога или что-то такое Вон летают здесь Тепло на солнышке 13 лета да угу. ну, сейчас я засниму так вот тут освещение освещение освещение такое 2014 2022 как я говорю 2022 и вот тоже так же красиво сделано посмотрю что туда ведет так сейчас мы В 2014 году народ Донбасса не склонился перед теми, кто предал свою историю, попрал память погибших героев. Кров победителей, пропитал эту землю, пробудилась в сердцах ополченцев. И встали они на защиту своей земли и своих родных во имя правды, чести, свободы, справедливости. Вера в правоту своего дела, стремление быть достойными подвига отцов и дедов – дали силы выстоять в смертельной схватке. Несломленный Донбасс вписал новую славную страницу в героическую летопись русской истории. Народ, осознавший свое единство, не победим. Вот так вот. Вот такие... Онь зажгли. Освободителям Донбасса Воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 Вот такой Вот такой Солдат По Поднимусь и какой и какой этот обелиск Море вдалеке Саурмогилы. Y'all внизу опять спустились саур-могила так, сейчас еще заснимем снизу не знаю, конечно, как получилось но старалась старалась снимала наконец-то мы выбрались на саур-могилу, хотели 9 мая приехать Ой, 8 сентября на день освобождения Донбасса. Но открыли мемориал И здесь было много гостей, много-много всех И потому, как говорится, для народа было закрыто На другой день можно было приехать, но потом все Ой, собачка он. Так, ну все, пока, пока. С вами была Люба. Да. Добра, правды, справедливости, всем счастья, здоровья, веселья. В общем, всего, что желаете. И главное круголетие, полетие, все летием. с продолжительностью светового дня, летним. Вот солнышко светит, хорошо, тепло, мы нарядились, небеса чистые. Видите? Пока-пока, ты что? Так, вот тут. Вот самолет полетел. Угу. Аллея русская Валеса заложена в год 600 летия Александра Невского. Саженцы дуба привезены со всей России в честь освобождения Донбасса от фашистских захватчиков. Ночные волки. Россия 08-09-21. Так вот. Мы на этой земле не гостим, а корнями вгрызаемся вры... в недра. Русский лес, мы еще постоим, мы еще пошумим против ветра. Вот такой вот камень а, большущий какой нашли. Расколотая русская равнина старается у мира, срастается у мира на виду подняться евразийским исполинам начерта на России на роду. Вот такие вот. Так, а вот видите саженцы вот дуба со всей России привозили. Высаживали он там, там, на полях. Вот. вот так. Посадили дубы. Со всей. Вот, гляньте. Видите, тоже дуб посажен. Угу. Посажен. Посажен. Вот так. Ну, вот еще мы внизу. Вон делегация с Шахтерска была, две машины. Ну, кто-то наняли и приехали с Шахтерска люди в автобусах. Вон сау могила. Вот отсюда такой вид. Не знаю, видно или не видно, что я там снимаю. Сколько еще идти, спускаться, то как под ну не под подножию, а от кстели саурмогилы. Вот тут ляньте травка зеленеет, цветочки еще растут и кузнечики прыгают. Что так, что вот так, видите? Вот тут вокруг тут поля. Сейчас пойдем. Вот, Ленте, какая трава. А вот. Там дальше. Медуница. Медуница цветет. А вон пацан маленький. Ай, какой хорошенький ляньте распустился. А там вон пацаны гляньте, Видите, шляпки, не знаю, что это они. Это ну, вон пацан маленький цветет, цветы цветут, круголетие, полетие, все летием, с продолжительностью светового дня летним. А вот поле кукурузы, видите, убрали, поле кукурузы было. Поубирали, О, качаны валяются только вот. и вот слова которые это было еще советское время мы ездили на 9 мая на 8 и вот тут видите, слова какие написаны сейчас я подойду ближе Не забыто. Вот это приезжали сюда. И на легендарную Саур -могилу. Вот у нас Вот отсюда. Видите? Вот так. И вот, гляньте, бежит, бежит он, бежит, бежит, бежит. Вот, видите, тут солнышко светит, тепло. И они повылазили на этот. Вот, солнышко, солнышко. Круголетие, полетие, все летие. С продолжительностью светового дня, летним. Летают пчелки, летают мушки. Бабочки, видела, летают. Вот, полетело солнышко. Погрелось. Так, вот солнышко. Так, я своей тенью... Вот солнышко по лавочке Ой, столько солнышек летают Вообще Ой, я так рада Что удачный день сегодня мы выбрали Ой, и по мне солнышко На курточке Вот, гляньте Где моя там курточка угу. Видите, солнышко село отдыхать Как мы его называем Так, так, так, сейчас посмотрим Угу. Ну, а так, улетела. У меня улетела. А это... Он, Сережа, с селфи идет. С палкой со своим смартфоном. Снимает. Я ему говорю, давай заснимай. наверху нет, не видели? Нет. Хорошо. Так, а это еще там стройка какая-то идет. Вон, видите, стройка идет вот. Вот. Видите, какие растения. И так, а те что дерево, которое сухое, ага, мы его прошли наверное да тут же было где-то сухое дерево которое выдержала войну сорок 43 -м. и сейчас вот так вот что ты поставил восток или снимаешь а? понятно вот какие-то флаги здесь еще висят Альконтроль Это те, кто вон, видите, Работают Работают Вот, гляньте Травка зеленая И еще Цветет это медуница Я ее называю А вот, гляньте, колючая А какой красивый кустарничек а? Какие цветочки нежные Ах. Дружба народов. Вот эти флаги. Вот она. Не знаю, что там за флаги разные. Видно, что тут работают со всего Советского Союза. Так, ну а тут Чтоб я не попала ни под какой этот самый. Вот. Вот так вот. саура В общем, села там тоже есть. Села есть. Вот эти дороги. Тоже сделали дороги хорошие. Поляван кукурузные. Никто не забыт, ничто не занят. Ладно, пока-пока. Вот остановка. Здесь раньше. Автобус на Дубровку проходил, на Сибаров Дубровку. Вот, видите, мирный Донбасс написали. Шо? Вот тут еще, тоже, видите, кукуруза. Покосили кукурузу, а здесь уже даже перепахали. Ну, я не знаю, садили там или нет. Вот так вот. Вот там леса. Леса. Вот мы в городе уже. Гляньте, что тут грачи летают в вышине. Видно или не видно? Я что-то не вижу. солнце забивает все я в этом не вижу ничего Смотрю. вот это будет вот. но я не буду наверное, на да. так а вот включилось видео вот сережу заснимаю вот он маши рукой Давай, привет, привет саур могилы всем, всем. Родича, вот институт. видите там чтобы, всем, всем чтобы видно было да из саур могилы со снежного из саур могилы вот. так вот, вот тут вот, видите саур могила наша вот видите какая слава вот. а да. красиво сделали как это вообще 2014-2022 А там 1941-1945 Вот такие пироги Так, а это даль Даль вот, Видите, наша сияющая нежная там И небеса Сегодня день прекрасный Мы выбрали такой денек прекрасный. Ну и сейчас будем спускаться. Ведь дует. Дизуги, будем спускаться. Вон еще, видите, что-то там какие стройки идут. Так что вон, люди приходят, смотрят. Все. Все так. Все, пока-пока. Все, ну, все, давай, снимай. Что снимать а церковь? Все, все ставь зачем тебе церковь? Вон, он снимает акваклетьность, да? ну, он снимает. Так ладно. вот видео снимаю. Дед, это, вот, видишь, все эти самые... Люди проезжают, снимают все это видео, видео снимают. А? Ага. Люба обогнала меня, ну ничего, будем идти снимать, надо же видео мне снять, а сегодня денечек, гляньте, солнышко прям светит, ну что, люди приходят, приезжают на Саурмогилу, снимают, все хотят посмотреть, посниматься, а вот дорога, а какая дорога сделали, глядь. В общем, сделали от и до, от и до сделали. Так, а, а слышишь, а где ж пауза у меня, а? Вот, увеличил, приблизил Любу, вот группа идет, тоже на Савуровку приехали проведать. Он не но... С той так, он ее удалил. А тоже. Так. Ну что.